Россияне звучит так как гордо. Да уж гордостью вас не отнять. Вас имеют круче, чем в порно, а вы в обморок от слова блядь. В детстве сказок пересмотрели. Только взрослая жизнь давно. Ваши тортики и конфетки съели злые дяди. Смешно наблюдать, как вы прячете сольдо. Да под проценты в какой-то банк, вас тактично оставит в исподнем этот банк и покажет вам факт. Ваши сольда давно своровали код Базилио и Лиса, вы мошенников жертвами стали, но все верите в чудеса, и претензий к банкам нету, сами денежки принесли. За просроченную конфету вас банкиры опять провели. Что сказать? Дуракам так и надо. Барыши банкиров легки. Пока есть бестолковое стадо, им обманывать вас с руки. Посыпают вам головы пеплом, удобряют навозом лжи. Эй вы, как вас там, глупый пипл? Поумеешь, когда, скажи. Загляни в себя, что ты видишь? Организм отравлен дерьмом. Ум не тронутый интеллектом. Человечность давно под хвостом. Вместо сердца моторчик дряхлый, От тебя уставший, больной. Изо рта запах курева затхлый, Будто ты давно не живой. Как тебе твоя сущность в целом? Схожа с задницей, монами. Знай, Всевышний, который весь в белом, вас таких не считает людьми. Потому вы погрязли в несчастьях, Что себя превратили в дерьмо. В алкоголе ищите счастье И закусываете ГМО. Не очнетесь сейчас, будет поздно. Землю чистят от дураков. И от чистильщиков невозможно откупиться. Отбор суров. Как бы ни было это грустно, но придется вам всем понять, Лучше пусть на земле будет пусто, Раз себя не хотите менять.